Я доктор Лифси, очень хороший и веселый человек, характер общительный. <пишут> <пишут> Ты слишком много курь, с такой отдышкой не пробежать и стоять. Запомните, курение вредно для здоровья.